Всем привет! Вы на моем канале Игнатиус. В этом видеоролике я расскажу о своем пути к элементу 720. Перед началом просмотра данного видеоролика прошу подписаться и поставить лайк на мой канал, потому что на моем канале ты найдешь еще больше интересного и полезного контента. Не буду долго задерживать. Приятного просмотра! Свой пуйк 720 градусов я начал с теории. Что же такое 720 градусов? Это усложненная модификация элемента 360 градусов. 720 градусов выполняется на махе назад, и за счет крутки нужно выполнить два оборота по 360 градусов, то есть 720 градусов, и схватиться за турник. Далее после теории я пришел к практике и попыткам элемента 720 и 360 градусов на заднем махе. А если тебе интересно видео про то, как я учил горизонт и то, как вы учите его тебе, то можешь перейти по подсказке сверху справа и посмотреть это видео. В заключение хочу сказать, что 720 я не умею, и не надо ходить меня в комментариях, что все неправильно и так далее. Я сам прекрасно понимаю, что 720 градусов далеко нелегко сделать. У меня есть цель за зиму и весну научиться 720 градусов. Также я тренирую помимо 720 джамбар и статику. Хочу вас спросить, какое вы хотите увидеть видео у меня на канале. Я обязательно прочитаю комментарии и приму решение. Я очень буду рад, если именно ты подпишешься на меня и поставишь лайк. Тебе ведь не трудно, а мне приятно. А также скоро учеба, а значит видео будет выходить реже. Постараюсь снимать два видео в неделю ради вас. И мне нужно знать, чего именно вы хотите увидеть у меня на канале. Предлагайте свои идеи в комментарии мне в ВК или в Директ Инстаграм. Ждите моих новых видеороликов, нового контента. Буду постепенно все улучшать и развиваться в плане YouTube.